Доброго здравия уважаемые друзья, на связи правовед Сибирь Мошкин Владимир и мы находимся на сайте правовед Сибирь, <coughs> немножечко по нему пробежимся, но перед тем как пробежимся по его функционалу я вам расскажу об одной новости. Которая касается всех тех, кто оплатил полный пакет э, документов, то есть внес э, благотворительную помощь в развитие правовед Сибирь 38 тысяч рублей. Э, давайте посмотрим, э, какой пакет выбрать. Видим, что полный пакет э, стоит 38 тысяч рублей, то есть пакет документов, в который включается переписка с банками, судебные, судебные приставы. То есть вот эти три пакета документов. Так вот, кто оплатил 38 тысяч рублей, тот получает в подарок э, автоматизацию, которая стоит 2 тысячи в месяц. То есть автоматизацию, роботизацию своей страницы в социальных сетях как это работает заходим на мою страницу вконтакте буквально вот пару часов назад я заходил на страницу и у меня было все обработано друзей не было уже сообщения, то есть я все обработал видим опять у меня куча сообщений и две заявки в друзья вот так работает робот, то есть создает трафик и обращение людей на вашу страницу. Поэтому, если вы оплатили полный пакет документов, то я вас подключил сегодня в чат. Чат называется «Лиды роботы. Правовед. Сибирь». 80 участников уже насчитывает наш чат. Сегодня... По-моему, даже еще нету месяца. 20 числа будет месяц, как мы запустили автоматизацию. Но вот уже 80 участников. Полагая, что к 100 участникам мы уже в ближайшее время подойдем. В этом чате происходит вся работа, настройка вашей страницы в социальных сетях. Вы можете использовать для любого построения своего бизнеса, для построения сети, для построения сферы услуг. То есть, для любых целей вы используете автоматизацию. Стоит она 2000 рублей в месяц. То есть, недорого и окупает себя ну, многократно, так сказать. Так, так, так. Ну, на этом все. Вот наш официальный сайт. Обращайтесь к консультантам по этим вопросам. Оставив заявку на консультацию. Бесплатная консультация. Ваш скайп, e-mail, телефон, ваше имя. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.